Ну, что там в этот? Посмотрите, новая прекрасная видеокарта, создана на новейшем чипе, супер, супер, показывает тебя только с лучшей стороны Doom Eternal идет безупречно, mm -hmm. Crysis 3 4K 60 FPS mm -hmm. показывает И наконец самое главное, самая требовательная игра сезона, Quake 2 идет под полной трассировочкой Вообще без проблем. А Warcraft 3 Reforged 60 FPS стабильных, это вот вытянет? Ну что вы... Ну это Blizzard. Вы должны понимать, это Blizzard, они на острие этого долбанного технологического ага, прогресса находятся. и торчит находится. это острие известно откуда. Идите делайте новый чип. Но я эту устоявшую хрень Хуангу показывать не буду. Он, кстати, не вас на это самое острие сажает из-за Warcraft 3. Blizzard, блин, все болит от их невострея игровой индустрии. Надоели.